Узел Поломар используется как в рыбалке, так и в альпинизме. Отлично подходит для крепления рыболовной лески к приманке, к крючку, вертлюшку, а также карабина к веревке.